Если бы вы знали, как я люблю, когда вы смотрите мои видео. А еще я люблю, когда вы их лайкаете и комментируете. И подписчиков люблю. Старых и новых. Есть у меня для вас еще одна кулинарная фантазия, которую я с удовольствием поделюсь с вами. Она вам наверняка пригодится на Новый год. Нафантазировал я рецепт из рыбы. Запеку-ка я, пожалуй, скумбрию в духовке. Она будет красиво вписываться в ваш новогодний стол, а еще она напомнит вам отдых в Турции. Скумбрия, апельсины и мед. Мед мне понадобится чуть позже. Вначале чистим скумбрию, оставляем филе без костей. Берем апельсин и сначала натрем с него цедру. Цедра мне понадобится чуть позже, берем этот же апельсин, разрезаем пополам и выдавливаем из него сок прямо на скумбрию. Сейчас мы немного промаринуем ее. минут 15. Вообще, скумбрия под апельсиновым соком, свежевыжатым, это, наверное, самая лучшая скумбрия, которую я готовил и которая, наверное, есть, она очень вкусная и на мангале в том числе. У меня есть рецепт на канале, можете посмотреть. Пока рыба маринуется, я подготовлю еще один апельсин. Я хочу его тонко нарезать это для подачи рыба замариновалась теперь очень важная процедура ее нужно бумажными полотенцами хорошо обсушить это очень важно Особенно с кумбрией, когда вы ее готовите на мангале или в духовке, всегда старайтесь ее максимально просушить. Зачем, спросите вы, и на что это влияет? Это влияет на ее золотистый цвет. Она очень хорошо запечется в таком случае, а внутри она будет не пересушенная. Особенно важно это сделать с внешней стороны. Настала пора подготовить окончательно и отправить в духовку. Оливковое масло. Чуть-чуть смазать поверхность. Но лучше, конечно, было бы кунжутное. К сожалению, его нет. Сверху посыпаем цедрой апельсина, прям натираем. Теперь мед. зубочистка и мед мед по идее должен дать рисунок разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем рыбу минут Наверное, на 15. Очень важно. Сначала разогреваем духовку, а потом ставим рыбу. А не сначала ставим рыбу, а потом включаем духовку. И помните, я нарезал апельсины. Я их буду запекать вместе с рыбой. Готова рыбка. ну что я вам скажу получилось 20 минут запекалось и пахнет когда приготовите убедитесь апельсин не только для красоты а им еще и хорошо закусывать он сейчас такой хрустящий М -м, класс Вино, шампанское, я вот представил, прикольно будет закусить. Ну что вам сказать, вот такой рецепт запеченной скумбрии можно приготовить на Новый год. Друзья ваши будут в восторге. Вкусная ли рыба? Конечно вкусная. Она прожаренная. Пропитанная маринадом все подписывайтесь подписывайтесь, лайкайте и комментируйте потому что это очень вкусно